сюда приехал. Ну пацаны, аккуратно. К вам Амон приехал. Да, им. Их трое. Смотрите, по-любому. <звучит> кричите, слышите, слышите в микрофон. Амон говно. Амон это... говно. Правильно. Так надо. Еще разок. Амон говно. Да. Улетают. Видишь? Видишь Давно ваш клан, Кулер, вылетает. давайте Давай снимали, Моя зона, моя база. Моя дырка. Пацаны, наверное, обосрались. Не это, я тут. Да. Он так животан, побежал. Вон он, вон он, вон он, вон он, затихот. В ангар, первый вангард. Я хочу сидеть. Пат, не вглась, они меня убьют, будут пытать, ты их убьешь. Да все, иди, ложись, закрывай дверку. <с <hoo> <с иди отсюда, ложись, я привет. Иди, иди отсюда, давай, ⁇ п, ⁇ п, на нас. На нас, на да, да. Ну все, принеси сюда, сюда, сюда, давай, начинай. Убий не вылазь! Получил пощадку. Да. Убить отлично! Ещ один. А, Черт. это не Омон. Это не Омон. А, отлично, я упаковался он неплохо, он умер. Ребят, сидите, только не сдохните. Один сердце. Что вас Оста... Оста... Оставьте а? мне лута. Оставьте а? мне лута. Один сехл. Слушай... Где еще один? Сейчас, подожди, посмотрю. Вон он бегает в ангар. Ангар наш зашел ближайший от нас. Ближайший. Вот Надо сегодня установить. Сука, някак. Я его неплохо убил. Да молодец, молодец. Так, вертолет, где-то летает. Я, я его неплохо убил. Он сюда бежит. А он, не знаю, пешком идет дебил. Он угар. Ебать, он дурак Пешком мы тедли сюда. О, в него стреляют, я сейчас убью. Нехоть пешком ходить, дебил, сдох сейчас. Блядь. Давай получи, пацан. Давай, пока, пацан. Патрик лох. О, деди. Ох, стрельба идет. Это уже не с нами воюет. У них своя дискотека. О, нет, полный. По, по выстрел был. Прям рядом с ним. Со мной яхну, я просто прям просто в окно был, дыл до нас парочки таралета, бля. где мамка? Боба, Боба. Давай сюда, его тело лежит, можно убивать. Это бездейство со мной, бля. Потемнокриво. Желтая цепь. Ох, бля. Над нами летает. Надо посмотреть, кстати, что там, бля. Ой, нихуя, ну, бля, там рыба нахуй а у нас какая-то. А вот желтая цепь тоже. Офигенно. Что там творится? Сбоку эту жопу. Ох, ни хрена себе. Рыба, блин. Ома. Так, чувак. Не, ну тут пацан вообще шикарные. Жопу пешку. Влад, пешку. я напугал ОМОН, я напугал их. Да, нет, нет. Это не ОМОН, это не ОМОН. А меня мамка напугала.